что-то трек про тебя Вот ты дождалась Нет, это не рэп Это хит от меня Дедка, со мной летай Меня не забывай Я тебя люблю Твою мыслью ловлю Дедка, со мной летай Удивляет меня точно Я смотрю в тетрадку О, в Которой ты сказала нет ложь. Это точно ложь Ты же любишь меня любишь. Это не истерия нет. Ты моя эйфория Мой. У меня аритмия Меча. В жизни на yeah. Детка, ты же знаешь, что ты мое счастье, любовь мою украсть, меня не забывай, просто будь моей. Давай полетаем, давай просто полетаем, полетаем. За мной меня не забывай Я тебя люблю, я люблю твоя мысль